Сегодня будем говорить о разговорах по мобильному телефону за рулем. Какие за это санкции, как это документируется, как это происходит, насколько это вообще актуальный вопрос и как часто он поднимается. Потому что на самом деле многие водители с этим сталкиваются, ситуация неприятная и, ну, наверное, нужно ее рассмотреть, чтобы полностью в ней разобраться. Смотрите наш выпуск. На самом деле пункт 2.9D. Правил дорожного движения никто не отменял. Пользоваться э, при управлении транспортным средством, мобильным телефоном, э, если вы его держите в руках, нельзя. И за это предусмотрена административная ответственность. Но э, нужно учитывать два момента. Первое, если вы используете гарнитуру, когда руки свободны, то вы никак не ограничены и не подпадаете под действие указанной нормы. То есть к вам нельзя применить санкции и привлечь к административной ответственности. Это один момент. И второй момент. На сегодняшний день во многих автомобилях уже установлен Bluetooth. Нет проблемы с сконнектить телефон э и компьютер в автомобиле по блютузу И спокойно ехать и разговаривать То есть это тоже не наказуемо И проблем с этим никогда не возникает На самом деле мы бы эту тему и не трогали Я думаю, что все, кто подписан на канал и меня знают Также знают мою принципиальную позицию Если человек виноват, он должен отвечать так, например, да, мы не работаем со 130-ми, не работаем с неповиновением сотрудникам полиции на месте Все вопросы нужно решать цивилизованно То есть, если я уверен, что там были нарушения со стороны сотрудников полиции, значит мы работать будем Если ситуация 50-50, или я не уверен, или я не знаю этого человека, мы работать не будем Точно так и здесь я э, ни в коем случае в своем выпуске не говорю и не пытаюсь рассказать о том, как избежать ответственности. Но проблема с мобильным телефоном в э, последнее время выглядит примерно так, что сотрудники полиции, останавливая автомобиль, возможно даже не имея никаких оснований или причин для его остановки, вот пытаются к чему-то прицепиться, и один из моментов, вот, ну, вокруг которого надо создать проблему, это разговор по мобильному телефону. Мы в описании к этому видео дадим ссылку на одно достаточно интересное дело. Ну, ситуация, она ну, достаточно похожа, развивается у многих, ехал человек. Его остановили на дороге, нету договора страхования гражданской правовой ответственности владельцев транспортных средств, вокруг этого один протокол, спор не спор. И тут возникает вопрос о том, что он разговаривал по мобильному телефону. Ну разговаривал, значит должен быть наказан. Меня в этой ситуации и конкретно в этом деле насторожило то, что дело в принципе дошло до вышки. В каждой инстанции по писательной части фиксировалось о том, что вот в деле есть распечатка звонков, входящих, и исходящих с телефона этого человека. И на основании, собственно говоря, этой распечатки его привлекли к административной ответственности, а спорить он не смог. Поэтому... Вот первый момент, который настораживает, как вообще в рамках производства по делу об административном правонарушении в дело могла попасть распечатка входящих и исходящих звонков с номера Киевстар. Вижу варианта два. Либо человек ну, сам каким-то образом да, взял эту распечатку и отдал ее в полицию, либо она туда попала совершенно каким-то непроцессуальным путем. И в дальнейшем использовалась в суде. Я не претендую на то, что самый умный. Будет очень интересно, если кто-то из юристов смотрит и напишет в комментариях, ну каким образом и на каких правовых основаниях все эти вещи могли попасть в материалы дела об административном правонарушении. Итог такой, что э, время составления протокола. Ну, а вы понимаете, да, что плюс-минус 10 минут... Э, или даже 20 минут при составлении протокола. Никто на это не обращает внимания. Все смотрят, что там написали в середине. Привязали конкретно к времени в распечатках телефонных вот этих вот разговоров. И по сути, как бы состав административного правонарушения, он сложился. Человек был привлечен к административной ответственности. По концовке, как я уже говорил, Верховный суд Позиция Верховного суда Следующая У нас факт Разговора по мобильному телефону Причем держал он его в руках Не держал, нигде это в материалах дела, не фигурирует В постановлениях нигде этого не фигурирует Положен в основу того, что человек привлечен К административной ответственности Не призываю никого Ни в коем случае нарушать но и э, если нарушения не было, давайте защищать свои права. Никаких распечаток вы никому давать не обязаны, это первое. Второе, если они взяты каким-то непроцессуальным путем, это надо обжаловать. И даже если распечатки попали в э, материалы дела, и вокруг э, этого разворачивается скажем, да, процесс, вокруг этого строится правовая позиция, так нигде же в распечатках не написано, держали вы в руках его или нет. На боди камерах э, запись о том, что вы разговаривали и держали телефон в руках, тоже нет. Поэтому еще раз призываю: не нарушайте, если у вас возник какой-то спорный вопрос с полицейским: не надо хамить, не надо ругаться, драться вот э, для меня дикости то, что мы видим там в сети, то, что происходит. Не надо выходить за рамки, переходить на персонали и так далее. Если у нас один вопрос на кону и он обсуждается, и тут же вам пытаются прицепом э, всунуть проблемы с мобильным телефоном, посмотрите видео, вы точно будете знать, как э, защитить себя в такой ситуации. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Я с удовольствием воспринимаю критику, готов ответить на те вопросы, которые знаю, если что-то я не знаю, обязательно возьму к сведению, постараюсь разобраться, и мы можем вернуться и снять на эту тему отдельный выпуск. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, ждем вас на просмотрах следующих выпусков. Спасибо.